Максим этот Марину, ее левую руку, возьми, Максим. Все, это отпускать нельзя. А теперь, смотрите, господа, посмотрите, как они это будут делать. Включаем телефоны. И сейчас посмотрим, насколько они друг друга понимают. Я им даю вот эту ленточку. Эти ленточки должны связать эти две бутылочки. Итак, поехали. Могут ли они договориться? И завязать этот банк красиво. Сообща. Марина, подсказывай, Максиму. Ну-ка, зачем замените, то на год. Вообще помоги. Подержи там, она затянет, Марина. Чтобы он не развязался. Чтобы он держался целый год. Еще, аккуратненько. Ура! Аплодисменты! Смотрите! Это просто неделя, как будто завязывали двумя руками.